Основная цель этого тренинга «Летний день – год кормит» – это создать стратегический запас заморозки, сушки, консервации по минимальным ценам и максимальному качеству. И когда у вас есть такой запас, который вы делаете в течение самой такой жаркой поры сезона, которого вам хватит на осенний, зимний, частично весенний период, вы тем самым убиваете сразу трех очень пушистых и больших зайцев. Во-первых, вы экономите свое время и силы, потому что сам тренинг и все задания построены таким образом, что вы не просто замораживаете там, ягоды или овощи, вы делаете сразу полуфабрикаты, которые очень удобно потом использовать в течение многих месяцев. То есть по принципу вы добавляете в какое-то блюдо, и время готовки сокращается в разы, потому что у вас заготовлены полуфабрикаты, обработанные овощи, нарезанные, подготовленные для конкретного блюда. И как раз вот в уроках, когда я буду давать и показывать, как замораживать, мы сразу будем делать заморозку, и делать заготовки для конкретных блюд, которые вы любите, и вы сами будете их выбирать. Второй заяц – это колоссальная экономия денег. Ну, тут, если у вас есть свой сад или огород, все понятно, у вас урожай, вам надо его сохранить, и все это практически бесплатно. Но даже если вы живете в городе, даже если вы покупаете фрукты, овощи и ягоды, согласитесь, летом, в июле, в августе, даже в сентябре, это все стоит очень недорого по сравнению с теми ценами, которые будут уже поздней осенью, зимой и весной. То есть, делая вот такой запас, вы очень сильно экономите деньги. И чем больше у вас членов семьи, тем больше вот этот экономия на масштабе, на объеме, за счет того, что вы делаете большой запас. И третий пушистый заяц, который вы убиваете одним выстрелом, это... То, что вы сохраняете продукты самого лучшего качества. Вот сейчас, летом и в начале осени, продукты, которые и фрукты, и овощи, ягоды, зелень, они выросли под солнышком, не на гидропонике, не под искусственным освещением. Они максимального качества, у них больше всего витаминов, минеральных веществ. Это польза для здоровья. То есть, если вы заботитесь о качестве вашего питания, то самый лучший способ – это сделать заморозку качественных, продуктов и потом из этой заморозки каждый месяц в течение зимы, весны и осени в том числе готовить полезные и вкусные блюда. Но опять же простой пример. Вспомните февральский, например, помидор. Он даже пахнет пластмассой. А если вы заморозите сейчас вот июльские, августовские, ну и даже помидоры начала Осени они пахнут летом, они пахнут помидорами. И запах, он тоже свидетельствует о качестве, о том, что много полезного в этих продуктах. Поэтому мы будем основываться. То есть мы делаем стратегический запас заморозки максимального качества по минимальным ценам для того, чтобы вы экономили свое время, силы, деньги на кухне и питались полезными, качественными продуктами. Однозначно тренинг того стоит. И вот это время, которое вы потратите на заготовку, Продуктов, овощей, фруктов, ягод. Вы будете себе благодарны вспоминать с благодарностью это время и то, что вы это сделали на протяжении всего следующего года. Когда вы будете проходить этот тренинг, я вас уверяю, у вас возникнет ощущение, что, ого, сколько много всего и информации, и полезного, и нужного, как это все запомнить, как это все охватить. И на самом деле эта работа уже за вас сделана, то есть вся информация систематизирована и собрана в виде справочников. У нас с вами два справочника к этому тренингу идут. Это первый справочник по заморозке овощей зелени и грибов. Выглядит он вот так, справочник. И второй справочник – это заморозка фруктов и ягод. Вот два справочника, в которых без воды, без водных каких-то длинных ступеней, только четкая информация, пошаговые инструменты, пошаговые рецепты, как замораживать, как хранить, как размораживать, в каких рецептах использовать. В каждом справочнике есть полный перечень всех овощей, зелени и грибов, которые можно заморозить. Здесь основные правила заморозки и словарь терминов, чтобы понимать, как что называется и вы не запутались в наименованиях. Дальше идут овощи раздел вот выглядит это так то есть как заморозить и несколько сразу способов все с пошаговыми фотографиями структурированная понятная информация сроки хранения в каких рецептах можно использовать вот это выглядит весь такой справочник очень наглядно очень понятно и очень удобно и практично использовать во втором разделе есть зелень и там же есть грибы. Ну, вот, например, как заморозить даже такие редкие виды заморозки. Вот здесь, например, крапива есть. Ну, конечно, есть и простые виды заморозки, такие как петрушка, укроп. Все в одном справочнике. Самый-самый полный справочник по заморозке овощей, зелени, грибов. И такой же... Второй справочник, который про заморозку фруктов и ягод. Если мы его откроем, тоже такая же структура содержания все фрукты, которые можно заморозить, и в сезон летний, и в сезон осенний, и в сезон зимний. И тоже, вот, например, персик. Способы разные заморозки, как он замораживается, рецепты, в которые можно использовать тот или иной вид заморозки, как хранить, сроки хранения. И вот так по каждому фрукту, по разным ягодам вот такая информация, собранная, понятно, наглядно, четко. И это самое лучшее, что может быть про тему заморозки. Коротко, ясно и очень емко. Как построено наше обучение? У вас вся информация будет находиться в ваших личных кабинетах, и вы круглосуточно имеете доступ к личному кабинету, и в любой момент можете посмотреть, какой урок, какое задание, как его выполнять, ну и, собственно, что-то сделать. И личный кабинет, там два основных раздела. Первый – основной, второй – это дополнительные материалы. В основном разделе 12 уроков. Первый из них – это теория, то есть там как раз основные правила заморозки, хранения, разморозки, реквизит, который вам понадобится, а все остальные уроки – это практика. То есть мы уже на практике будем создавать стратегический запас, в среднем делая 2-3 заморозки в день. Все очень подробно, каждый вид заморозки каждого продукта не просто описан, а описан в нескольких вариантах, с картинками, очень часто с видео, с подробными описанием, поэтому у вас 100% все обязательно получится, и уровень сложности вы можете выбрать сами. Если у вас маленькая морозилка, вы что-то небольшом количестве, например, одну заморозку в день делаете. Если вы счастливая обладательница большой морозилки, отдельно стоящей морозилки, вы можете замораживать, например, все три заморозки, у вас будет такая возможность, и информации будет очень много. Кроме того, есть тема про сушку и тема про консервацию. Они у нас не основные, но если вам захочется закатать какие-то баночки, варенье или лече, или засушить зелень, или фрукты, те, эти темы тоже будут, и объяснено, как это сделать. Вы можете и вот такой запас сделать продуктов тоже. В дополнительных материалах будут те продукты, которые не вошли в основную программу. То есть мы на практике это не будем делать, но если у вас возникают вопросы, как заморозить что-то вне программы, ну, например, там зеленые гороши, как заморозить морковь, как заморозить крыжовник, смородину и так далее, вот вы обращаетесь тогда к этим дополнительным материалам, и там тоже очень много информации, тоже все структурировано, понятно, и вы можете посмотреть, как заморозить тот или иной вид продукта. Если у вас возникают вопросы, Вопросы будут иметь обязательно ответ, вы в отдельной теме можете спросить, что правильно сделать, что неправильно сделать, тоже получите ответ, поэтому 100% все у вас получится и будет очень вкусная, качественная, полезная заморозка, сушка и консервация, я уверена, в вашем успехе.